Приветствую всех из Финляндии! Сегодня я хочу вам показать и рассказать о одном приспособлении для того, чтобы поднимать гипсокартон на второй этаж при наличии такого, чтобы эта работа происходила проще, быстрее и удобнее. Все приспособление состоит из брусков 98 на 48. Можно подобные любые какие-то форматы, что есть под рукой, то и используйте. Длина доск длинных двух, зависит от высоты вашего проема, насколько необходимо, то есть нужно учесть, в нашем варианте мы иногда собираем сначала на пенопласт поставить надо или на щебень, то есть потом будут все, вот, пирог пола и потом мы еще будем, скажем, доставлять, придется ее подрезать. Кончики вот выхода не делайте высокие, чтобы у вас на межэтажку уже не выходило большой хвостик Чем меньше хвост, тем лучше Значит нужно собрать всего лишь простую рамку Которая состоит из двух продольных досок Одну поперечную с верхней стороны, с задней получается стороны нужно рамки собрать Ширина поперечных досок я делаю 800 мм То есть можно сделать больше, суть не в этом и три доски, которые плашмя прикручиваются уже к нижней части рамки. Прикручивается... Первую прокрутил, вторую к ней уже прокрутил. Или там, ну, в зависимости на шурупы нормальные подобрать, не хлипенькие слабенькие, а нормально прокрутить. Три доски набираю. На высоте от низа, получается, до верха бруска 800 миллиметров. Для меня это оптимальный размер. Высота... То есть мне, ну и большинству людей это более-менее удобно. Если кто-то работает в паре, скажем, два двухметровых человека, то они могут сделать себе и на уже поднять. То есть это все зависит от высоты и личного удобства. Это приспособление, рамка, скажем так, она дает определенные преимущества можно работать как одному то есть один когда работаешь ну всякая жизни может произойти кто-то заболел, что-то случилось и так далее, и ты остаешься один то один человек он может спокойно поднести лист поставить его на ребро приподнять и соответственно поставить на эту площадку и так на эту площадку ставится 10 листов я по крайней мере пользуюсь 9-10 листов ставлю затем по лестнице спокойно поднимаюсь и уже работая сверху беру по одному листу и там разворачиваю. Разные бывают ситуации, вот, в которые вы видите, где я снимал. Там неудобно, вот самый неудобный вариант, скажем так, приходилось в бок выворачивать, потому что сзади меня уже находился лестничный марш, пролет, проем лестничного марша, и поэтому это не совсем удобно. Иногда Чаще всего все-таки попадается так, что есть куда положить листы. И зачастую мы просто кладем сначала на этажерку, 10 листов ставим, поднимаемся наверх. Эти 10 листов вытаскиваем просто вперед, кладем на пол. Снова спускаемся вниз, еще ставим 10 листов и начинаем работать уже. То есть один человек может спокойно и нарезать, и брать листы. То есть если мне нужно резать, я те листы, которые лежат на полу, я режу на них. Если что-то мне нужно отрезать. А если идет цельный лист, то я забираю с этажерки сразу. То есть один человек спокойно может с этажерки с этой забрать лист на второй этаж. А один, соответственно, крутит шуруп. Мне очень нравится это приспособление, поэтому всем рекомендую попробовать, если у вас будет такая возможность. Соответственно, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. И не оставайтесь равнодушными, оценивайте видео. На этом хочу со всеми попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!